Здравствуйте! Меня зовут Елена и вы на моем канале о вязании. Сегодня хочу вам показать и рассказать, как связать вот такую универсальную подошву для теплых домашних тапочек и сапожек. Для вязания нам понадобятся ниточки, любые, которые вам, у вас есть в наличии, и крючок, подходящий к вашим ниточкам. Так, покажу, как сейчас рассчитать и как набрать петельки. Так, чтобы узнать, сколько воздушных петель нам нужно набрать на подошву, нам нужно измерить нашу ножку. Берете простой пучный листочек, обводите свою ножку и измеряете длину и ширину своей стопы. У меня длина моей стопы получилась 24,5 см. И ширина получилась 10 сантиметров. Чтобы найти... Сколько расстояния, сколько нам нужно набрать цепочку? Нам от нашей длины нужно отнять ширину 24,5 отнимаем 10. У меня получается 14,5 сантиметров. Это у нас вот здесь мы набираем вот такую цепочку 14,5 сантиметров. Я просто набираю петельки и меряю сантиметром. Вот у меня в 14,5 сантиметров у меня получилось 29 воздушных петель. Набрали мы цепочку из 29 воздушных петель и начинаем наше вязание. Нам нужно наше количество разделить пополам. 29 на 2 не делится, поэтому у меня получилось 14 воздушных петель и 15 воздушных петель. Как мы вяжем? Первые 14. 5, э, петель мы в них вяжем 14 столбиков без накида, затем вяжем 2 столбика, э, полустолбика с накидом и 12 столбиков с одним накидом. В последнюю петельку э, в 20, вот отсюда, если считать, в 15 мы вяжем с вами. 7 столбиков в одну петельку с накидом. И дальше вяжем в обратном направлении вяжем в зеркальном отображении до последней петельки. Там, где у нас начинается с вами вязание, вот здесь вот я отметила черточкой, это у нас здесь будет пяточка. Здесь у нас будет мысок. Начинаем вязать. Вязать мы с вами начинаем с, с второй петельки от крючка. Нам сейчас нужно связать. Четырнадцать столбиков без накида. Четырнадцать. Далее вяжем полустолбик с накидом. Нам нужно связать 2 полустолбика с накидом, чтобы у нас был плавный переход от столбиков без накида к столбикам с накидом. И далее вяжем 12 столбиков без накида в каждую петельку. У вас может быть это другое количество петелек, но вот половину вы отдаете на столбики без накида и вторую половину на Полустолбики и на столбики. Дошли мы с вами до крайней петельки. В эту петельку мы вяжем 7 столбиков с одним накидом. Связали 7 столбиков с, накид с одним накидом и далее вяжем по обратном направлении, по второй стороне нашей воздушной цепочки, такое же количество петель, как мы вязали с этой стороны. И довязываем до крайней петелечки нашей, нашей воздушной цепочки. Дошли мы до крайней цепочки в обратном направлении и в эту цепочку, петельки нашей цепочки, вот что у нас сейчас получилось. И вот в эту крайнюю петелечку нам нужно связать 4 столбика без накида связали 4 столбика без накида и соединяем нашу последнюю петельку с нашей первой петелькой соединительным столбиком далее наше все вязание будет проходить столбиками с одним накидом набираем 3 воздушные петли подъема эти три петли нам заменяют один столбик с накидом и далее вяжем столбики с накидом вот до этого места где мы в одну нашу петельку вязали 7 столбиков с накидом довязали мы с вами столбики с накидами до вот этого столбика мы сейчас находимся вот здесь и вот здесь в каждый в каждый столбик который у нас связан в одну петельку вяжем два столбика с одним накидом сейчас я вам нарисую схемку сразу прошу вас прощения за мой художественный талант вот наши 7 столбиков предыдущего ряда с одним накидом. И в каждый столбик предыдущего ряда мы вяжем по два столбика с одним накидом. Вот они у нас. Вот это вот у нас первый ряд. И вот наш второй рядочек. Мы в каждый наш столбик вяжем столбики. И вот здесь у нас уже будет не 7, а 14 столбиков с накидом. А между мыском и пяточкой мы вяжем просто обычные столбики. Это у нас дальше во всем вязании, Поэтому нам без разницы, сколько у нас здесь вот столбиков. Мы будем с вами разбирать подробно только вот эти две части. То есть пяточку и мысок нашей подошвы. Остальное все вяжется одинаково. Так, начинаем вязать. В каждый наш столбик мы провязываем. Так, я вам подвину, чтобы немножко было видно и схему. И как я вижу, в каждый наш столбик мы провязываем по два столбика с одним накидом. Так, вот у нас еще один вот здесь столбик остался. В него мы тоже вяжем два столбика с одним накидом. Так, и далее мы вяжем до нашей пяточки, где мы вязали в одну петельку воздушную 4 столбика без накида. Так, вот так повернем. Так, вот мы вот сейчас находимся вот здесь. Вяжем все столбики с одним накидом до вот этого, до нашей пяточки, до 4 столбиков без накида. Дошли мы до, с вами до крайних петелек на пяточке, вот где мы вязали в одну воздушную петлю 4 столбика без накида. И в каждый вот этот столбик мы свяжем с вами сейчас по два столбика с одним накидом. Еще раз прошу прощения за мои художества. Начинаем вязать в каждый столбик предыдущего ряда мы с вами вяжем по два столбика с одним накидом связали 8 столбиков с накидом и находим в наших воздушных петлях самую верхнюю и вяжем в нее соединительный столбик второй ряд нашей подошвы мы провязали далее мы вяжем с вами столбиками с одним накидом до так, до вот нашего мыска где у нас начинаются вот эти двойные столбики где мы провязывали с вами два столбика в один предыдущий столбик также делаем 3 воздушные петли подъема и далее вяжем в каждый столбик предыдущего ряда столбик с одним накидом до начала мыска дошли мы с вами до мусочка и вот сейчас вот в этом ряду это у нас третий ряд будем вязать Первый, вот в первую эту галочку из двух столбиков с накидом в первой будем вязать один столбик, во второй два. И далее также в каждом. 1, 2, 1, 2. В центральную вот эту галочку из двух столбиков с накидом мы вяжем по одному столбику. А дальше в зеркальном отражении мы вяжем 2 столбика, 1, 2 столбика, 1, 2, 1. Начинаем вязать. В первый столбик мы вяжем один, во второй столбик вяжем два столбика, в третий один столбик, в четвертый два. 1 6 2 вот в эту центральную галочку 7 и 8 столбик предыдущего ряда мы вяжем по одному столбику дальше в зеркальном отражении в 9 столбик мы вяжем 2 столбика так в 10 1 один, в 11 2 в 12 1 в 13 2 в 14 1 вот мы с вами связали мысок. Далее мы вяжем, это у нас третий ряд, вот он, мы связали мысок, и дальше вяжем до начала нашей пяточки, вот здесь, где у нас тоже галочки из двух столбиков с накидом, вяжем просто столбики с одним накидом. Дошли до пяточки, и далее будем вязать, вот у нас здесь 4 таких вот галочки, и столбиков с одним накидом в первый столбик мы будем вязать 2 столбика во второй 1 в 3 2 4 1 в 5 1 а потом в зеркальном отражении 2 1 2 начинаем вязать так немножко ондвину извиняюсь за рисование мои так сейчас мы вяжем в 1 2 столбика во второй один столбик. В третий два столбика. В четвертый один. Так. В пятый один. В шестой два. седьмой 1 и в восьмой вяжем 2 находим самую верхнюю петелечку третью воздушную нашу вводим туда крючок и вяжем соединительный столбик дальше у нас идет с вами четвертый ряд вот здесь он, сейчас мы находимся далее до мыска до наших прибавок вот здесь вяжем все просто столбиками с накидом доходим вот до этого места забыла вам сказать что в начале ряда нам нужно сделать 3 воздушные петли подъема и она эти три воздушные петли заменяют нам один столбик с накидом дошли мы с вами до нашего мысочка и начинаем вязать Первый столбик, который у нас был одиночный, мы вяжем два столбика. Второй и третий, вот в эту галочку, мы вяжем по одному столбику в каждый предыдущий столбик. В одиночный вяжем 2, в двойной вяжем по одному, в одиночный 2, в двойной по одному. И так мы с вами идем до конца нашего мысочка. Вот здесь, где у нас было в прошлом ряду две. Два одиночных столбика мы в каждой вяжем по два столбика. Далее по одно, два раза по одному, двойной, два раза по одному, двойной, два раза по одному, двойной. Начинаем вязать. В первый одиночный столбик мы вяжем два столбика. В следующую галочку вяжем по одному столбику. Галочка из двух у нас в каждой вяжем по одному столбику в одиночной вяжем два столбика здесь два раза по одному столбику в одиночный два. Здесь вот ничего мы уже не попутаемся. В галочку из двух столбиков мы вяжем по одному столбику. Вот так. В одинарный мы вяжем 2. Вот мы дошли до центра нашего мысочка. Здесь у нас два одинарных столбика. Вот они у нас. два одинарных столбика предыдущего ряда. И мы в каждой вяжем по два столбика одним накидом. И далее вяжем также в зеркальном отражении. Дальше мы вяжем по одному, в, еди, в одинарный 2, по одному, 2, по одному, 2. Здесь уже запутаться. Конечно, можно запутаться, если невнимательно не вязать, но уже хорошо видно. В, в одинарный вяжем два столбика. Там, где у нас два столбика, вяжем по одному. Так, и вот у нас, видите, последний наш. Столбик одинарный в него мы вяжем два столбика далее вяжем просто столбиками с одним накидом до пяточки там где у нас начинается пяточка дошли мы с вами до пяточки вот Это что у нас сейчас получается и в пяточке у нас сохраняется тот же самый принцип там где мы вязали в предыдущем ряду 2 столбика в них вяжем по одному. Там, где у нас одинарный столбик, мы вяжем 2 столбика. И так далее. В центре у нас, там, где одинарные 2 столбика, мы также вяжем в каждый по два столбика с одним накидом. И так далее, в зеркальном отражении в галочку из двух мы вяжем по одному, в одинарный два и далее по одному столбику с одним накидом. Начинаем вязать. Пододвину, чтобы вам было видно схемку. У нас сейчас мы вяжем два столбика с одним накидом в каждый предыдущий столбик. Далее у нас идет одиночный. В него мы вяжем два столбика. В двойной вяжем по одному столбику. В одиночный вяжем 2. Тоже запутаться здесь уже сложно. Следующий у нас тоже получается одиночный. Мы в него тоже вяжем два столбика. Это у нас центр нашей пяточки. Вы не смотрите, что сейчас это он немножко кособокий, но он потом все у нас выровняется. Это ничего страшного. Далее 2 одинарных столбика. Два далее в два столбика в один в одиночный предыдущего ряда, и 2 столбика с накидом в следующие два столбика предыдущего ряда. Также находим самую верхнюю петельку нашего наших петель подъема и вяжем соединительный столбик. Так вот, что на данный момент у нас получилось. что у нас получилось если вам этой подошвы еще будет мало вам нужно значит связать еще один ряд мне вот этой подошвы уже хватит если вы правильно рассчитали вот это вот расстояние сколько вам нужно набрать воздушных петель значит у вас после вот четвертого 4 ряда уже должны получиться тот размер который вам нужен у меня 36 половиной 37 размер у меня немножко ноги разные почти на размер, и поэтому я вяжу по той ноге, которая больше. Вот у меня получила сейчас две подошвы. Эта подошва прошла в это поэтому она ровнее. Сейчас вторая тоже пройдет в это Если вы вяжете одинарную подошву для своих сапожек и тапочек, то вы после четвертого ряда просто обвязываете всю свою подошву столбиками без накида. Я вяжу для сапожек и тапочек двойную подошву. То есть я складываю две подошвы, соединяю их и потом уже вяжу тапочек. Я сейчас сделаю ВТО вот этой своей второй подошвой. Здесь я сейчас не отрезаю пока ниточку. В первой подошве я ниточку отрезала. Во второй подошве я ниточку не отрезаю, потому что буду их сейчас, эти обе подошвы, соединять. Так, я сделала ВТО и вторую подошву. И вот она у меня, вот вторая подошва, которая казалась меньше. Сейчас они получились одинаковые. Вот, посмотрите. Так, ниточка тут мешает. Вот что они получились в длину. Также они получились в ширину одинаковые. Далее. Берем наши подошвы. И складываем изнаночной стороной друг к другу. Поворачиваем на ту сторону, где у нас с вами ниточка. И сейчас мы просто будем их соединять столбиками без накида. Петля прямо в петлю. Единственное, что тут у нас условие, чтобы нам нужно совместить. Это можно сделать маркером. Мы берем и совмещаем вот наши вот эти петельки. Находим центральные. Так, вот она у меня центральная петелька. Находим эту же петельку здесь. Вот она. Соединяем ее просто маркером, чтобы она у нас никуда не убежала. Все. Здесь мы ниточку не отрываем. Можно, конечно, оторвать и начать вот отсюда от маркера. Ну Зачем нам лишние хвостики, лишние отрывы нитей? Мы начнем оттуда, откуда у нас закончилось наше вязание. Так. Соединяем, примерно считаем, смотрим, сколько у нас вот петельки, чтобы нам совпадали вот это. Так, это это с этой петельки. Да это с этой, да это с этой, это, это, так. И вот эта петелька у нас совпадает вот с этой петелечкой, Так, вот так. И начинаем соединять. Просто берем, захватываем сразу вторую петельку и так простите так, вяжем столбик без накида, так берем следующую петельку, вот эту, и следующую петельку на второй подошве, и также протягиваем через них ниточку вяжем столбик без накида вот только первое главное нам ровненько сложить а потом они прямо вот смотрите прямо петелька в петельку они складываются вот вы даже про прав... вот видите она уже сама попадает в ту во вторую подошву и вы соединяете вот так две подошвы я почти всегда вяжу две подошвы, очень редко, когда вяжу одну, потому что вот это место у нас больше всего мерзнет, не верх подошвы, не мысок, а мерзнет именно стопа. И поэтому лучше, когда вот у нас получается вот такая толстенькая подошва. И вот так вот мы до конца, до самого, обвязываем подошву и обрываем ниточку. Здесь ниточка нам уже будет не нужна, потому что если даже мы из этих же ниточек планируем связать тапочек или сапожек, мы будем начинать от центра нашей пяточки. Так будет удобнее, чтобы у нас здесь сбоку не было никакого шва. Все равно, если мы будем вязать не по спирали, а с подъемными, с петлями подъема, значит у нас появится шов. И лучше шов, если он будет вот здесь в центре пяточки, чем сбоку. Довязываем, вот так соединяем. Две подошвы дошли мы с вами до начала нашего соединения. Связали последний столбик э, с одним накидом и соединяем с, нашей, с первым нашим столбиком э, соединительным столбиком. Закрепляем ниточку. Так, вот что у нас сейчас, смотрите, получилось. Так, я возьму ножницы, сразу отрежу вот этот хвостик он нам больше ниточка это не понадобится смотрите что у нас получилось одинаковая подошва с разным сторон. и вот смотрите так как мы с этой стороны сейчас вязали и у нас вот уже уже видно что у нас начать закругляться пяточка началась начала вот это вот место мы сделаем внутренней стороной и вязать будем уже с другой стороны у нас прямо уже видно видите что в эту сторону Начала закругляться. И мысок. И сзади подошва начала закругляться. Очень удобно, когда две подошвы. Это очень толстенькая получается подошва. И вот эти все кончики мы вот просто берем и все вовнутрь прячем. У нас нигде ничего. Потом даже при стирке, при носке у нас ничего нигде не выскочит. И не будет не будут хвостики у нас наши эти торчать. Я его вытянула в другую сторону. Так. Вот, все. Мы спря... Опять вытянула в другую сторону. Мы Сейчас пошевелим, он спрячется. Все, вот такая наша подошва готова. Подошва универсальная. Она подойдет как для домашних тапочек, сапожек. Похожую, только меньше размером. Я вяжу подошву для пинеток детских. Дальше на основе вот этой подошвы мы с вами будем вязать разные домашние теплые тапочки, сапожки будем на, на основе этой подошвы вязать. Очень просто, очень она аккуратно смотрится и очень получается тепленькая. Если вам понравился мой мастер-класс, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.